Всем привет, друзья, я на канал, меня зовут Лег, и это обзор моего мода. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и мы переходим к ролику. А, сначала покажу вам шкатулку чудес. Вот, такая красивая шкатулочка. Здесь она, типа, там крышку не стеклянная, но она была прозрачная. но прозрачную сделать в императоре нельзя. Поэтому она получилась непрозрачной. При открытии у нас вот такой вот менюшку с талисманами, которые есть и которые будут. А именно, талисман летучей мыши. Если что, на секунду есть такой хороший мод. Так, хороший багабу. И багабу тоже выпустили обновление с талисманом летучей мыши. Но я добавил талисман летучей мыши намного раньше, чем его добавил э -э -э Багабу. Я его сделал, у меня даже есть к вами в моем дискорд сервере по моду. Какие талисманы у меня будут? Талисман летучей мыши. Э -э попугай, лебедь, олень лось, олень, волк, э, стрекоза, паук, клевер, э, лев, э, роза, э, роза да, жаба, белка, э, да, вот это создание пингвин, хамелеон и аксолотатель. Добавлено пока только три. Это как раз у тех, у кого есть ячейки. У кого еще? Раз, два. А, и попугай. Три вот. талисмана пока только добавлено. Клевер, паук и попугай. У попуга... Э, силы есть и все, кроме попугая. Талисман силы клевера я еще буду ее дополнять. Пока она может... Э, ну, достаточно бесполезно, талисман. Вот. Первое обновление я буду позже добавлять еще талисман. В моде будет очень много багов, потому что я не успеваю все их исправить. Вот. Поэтому пока в моде будут только... В моде могут быть баги. И если вы найдете баг, пожалуйста, напишите мне это или в, э, в комментариях, или в Дискорде по моду. Начнем с моим, моего любимого талисмана, авторский талисман Талисман Клевера, который придумал собственно, я. Да, талисман растения есть, наверное. Призывается к вами Клифф. Клифф, вот. Он очень красивый, добренький такой, но неважно. При нажатии ПКМ мы трансформируемся Клевера. Костюмы я не то, что умею рисовать, но вот после этого я эти костюмы или буду переделывать, что вряд ли... Или я буду что-то делать. Ну, новые костюмы, я буду стараться на них лучше. Да. Как говорится, это был первый пост. первый десяток костюмов. Я мод очень часто переделывал. Вот. А, да, мы находимся в другом измерении. Я позже покажу, как у него попасть. Есть такой прекрасненький сюрикен. С сюрикены можно метать. Он очень даже сильный. Симон Иронголем. Вот, он очень высоко отталкивает. И достаточно очень мощный сюрикен. Вот, я не знаю, почему сопротивление на нем почему-то не работает. А, надо сопротивление побольше просто поставить. мне. Да, может быть позже когда-нибудь в обновлении я сделаю таймер для сюрикена, но достаточно прикольно. К вами клевера талисман, создающий магические штучки. То есть, как типа синтимонстры или как павлины. Ну, как талисман павлина Но он создает магические штуки. Допустим, вот на, мы создаем вот такой вот клевер. При нажатии, вот тут у нас вылазит кнопка баттерплей. Пока он может только создавать одну штуку, но позже я буду добавлять другие полезные вещи. У нас пропал клевер и пошел таймер. А, таймер 4 минуты ну 5 минут. Строго. И у нас появляется вот такое вот украшение. Талисман бражника. К вами Нуру. Слиф на Вот так вот. Эффект еще не сделать, но я это додел. Но ну, я сделал, чтобы, когда мот выйдет, я уже сделал, чтобы эффекты выдавался. Вот такая вот бражник. Силы бражника пока нету, Вот. Также при детрансформации сила работает, но это тоже потом пофиксую, пофиксить надо. При детрансформации талисман пропадает. То есть больше его использовать нельзя. И силу тоже не должна использовать. Но как-то она используется. Ну, ладно. Я знаю, почему она используется. Я это исправлю. Все. Э -э, трансформироваться надо на... Э -э, Детрансформация? Так. Э -э, сила на кнопку... На эту кнопку. Сила. Детрансформация на эту кнопку. Вот. Также талисман можно отозвать. Э -э, талисман называется на эту кнопку. Все. Талисман мы разобрались с талисман-клевером. Мы разобрались. Переходим к талисману-попугаю. Потому что этот паука по мне очень сильный, поэтому я покажу его последним. Э, да, есть такая маленькая проблемка, но ладненькая. Ее надо будет потом как-нибудь решить. Я пока еще иду ее решать. К вами попугая. А, кстати, как зовут всех? К вами можете зайти в мой дискорд, там я напи написал. К вами, если усь, уси зовут. Я забываю, как зовут какие моих. Кроме Клива. Клива, Клив, Клива зовут мое название, а вот с эти я не помню. К вами попугая зовут э, Урси. Урси, полетели. Вот такой вот костюм. Костюм как бы тоже не, не, не классный, не красивый, но нормально. Создает еще оружие Урси. Ну, оружие талисмана попугая. Меч. Меч, вот такой вот меч и все. Силы у этого талисмана нету. Силы нет, потому что я подумал, зачем силы? Когда силы, мне кажется, достаточно... Ну, то есть, сила будет. Но не сейчас. То есть, я ее добавлю в следующих обновлений. Просто у меня там... Я ее сделала уже, а потом у меня там техническая неполадочка случилась, и она не работала. Я... Если у меня все пойдет по плану, то Тальсанат вот дает тебе силы морфозы. То есть, ты морф... У тебя работают силы морфозы. Ты можешь превратиться в любого моба. Ну, не в любого, а конкретного моды, моба. А, при нажатии отжи, Да, клавиши. Да, Все. А, и переходим к предметам, которые идут как дополнительные я, книга чудес. Книга чудес, только почему я ее не вижу. Вот, книга чудес. Она такая красивая. При нажатии ПК открывается страница с клевером. Пока есть только страница с клевером, для остальных я сделаю позже. То есть я попрошу, чтобы ее сделали позже. Вот. И переходим к последнему талисману, персонажу калисман паука. Так, контур С. Мне нужно было да, сохранить скорби. Так, вот. Арахнофобам привет. Вот. К вами Нора. персонаж паука, к вами зовут Нора. Нора, плите паутину. Ну или Нора, поползги, как хотите. Костюм тоже не очень, но ладненько. При нажатии мы создается, у нас при нажатии кнопки создается вот такая штука, называется крота. Она похожа на карту, но я ее позже хочу переделать. Но пока что будет вот так. При ПКМ открывается такое менюшка. Здесь э, земля, ад, э, энд и два других измерения. Мы находимся мовы, мы находимся в измерении мовы. Еще есть ласа. Вот. Э, при нажатии, но ключевой факт. Ни в коем случае нельзя нажимать на... Если вы находитесь в измерении Земля, нельзя нажимать на Землю. У вас произойдет какая-то проблема, и из-за этого у вас будет вечная генерация, генерация, и в итоге у вас залагает. А нам такое не надо. Поэтому мы не нажимаем. Вы, если вы находитесь, допустим, в аду, вы не должны нажимать на Ад. Вент не должны нажимать на Ад. То есть, вот. Я не хочу показывать, потому ну, что мне потом вылезть, Но просто поверьте на слово. Не нажимайте в измерение, в котором вы находитесь, и на измерение, в которое вы хотите переместиться. Перемещаемся, допустим, на... В, этот, на землю. Мы оказались на земле. Крата у нас пропала, но таймера нет. Таймера нет по той причине, что я его решил не добавлять. Это будет как с кролика. Зачем? Пускай сила используется сколько угодно. Вот. Измерение мовы. Вот. Классное измерение. Тут спамин циклами, но я это беру. Вот. Ад. В аду, кстати, она почему не Я её не, не убрала, походу. Ну ладно. Вы перемещаетесь в ад. И потом вы нажимаете на end. А потом еще раз нажимаете и появляемся мобы. Вот. Измерения очень красивые. Тут э, специально биом есть. Больше я бимо биомов хочу добавить побольше в измерения. Но пока я только подумал об измерении. Ласса. Ласса очень красивая, но мне здесь надо убрать вот эти вот утляны, потому что из-за вот этих утлянов вечно все ломается. Позже я еще добавлю мобов каких-нибудь, боссов, мобов. Что-то типа такого, храмы. Вот такие вот тут красивые деревья, синяя травка и очень все красиво. Вот. Опять вспомнился очень много квамили... Квами... Ну, это я уберу, когда возят вот. Вот. И... Э, секундочку. Давай. Нарапридс поутину. Так. Вот. Имеется в И переходим к последнему. Что в моде? Веряется, ту ту ту ту ту ту Переходим к что если у нас в моде. Это мне нужно взять клевера и этот макарон. Макарон необычный, да? Вы заметили его, то что он фиолетовый такой. Клифф трансформация. Вот. При наживании вы берете макарон и нажимаете этим макароном ПК. Астроулучшение. Высунув здесь астроклевера. Вы можете летать. Вот есть крылья такие цасные. А, настройки, настройки, графики, анимации, частицы. Настройки, настройки, графики, анимации, частицы и все. Странно этих частиц изменяться, но раньше я, видимо, забыл, то, что убрал. Но у этого были частицы были выключены. А, так, Моджик. Моджик меня бесит уже. Моджик, давай быстрее. Все, Моджик загрузился. Астрик Левер, у него еще есть парочку багов, таких как то, что когда ты трансформируешься... да, тут можно трансформироваться. А нет, не заметив, я как-то это убрал. Ну ладно. А я могу ли тебе победить? Да, могу, все. Значит, этого бага здесь уже нет, все. Хорошо. А... И переходим к... Ну.. Есть еще астро трансформация есть еще и у паука Клифт э, Норда по Паутину. Опять мы берем Астро. Вот, астро паук. Он тоже выглядит достаточно страдостно, но полета у него нету. Вообще, то есть полета -то у него нету. Я исправлю это, наверное, когда-нибудь в будущем исправлю это. Ну, это не в этой жизни, как сказал один человек, не в этой жизни. Где Астро улучшение? И все. Но есть еще одно улучшение, но только у талисмана Клевера. остальных его нет. Ну, к Нори я еще не, не сделал, ну не к Нори, а к Уси я не сделал талисман-попугай, я еще не сделал, сделал, только ему ничего не сделал вообще. Астрел. И это стало трансформации, который ничего не дает. Это просто костюмчик. И все. То есть больше того, то, что это костюм, он не дает. Не, не вы не сможете прыгать на льду, просто костюм. Также на кнопку вы можете на кнопку вы можете убрать остров улучшений. И все. Вот на этом первая часть мода. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи всем пока-пока!